Ага. Ну, я, я не видела на самом деле ничего лет с 13, по-нормальному. То есть я без очков себя не помню с 13 где-то лет с 12, а без линз вообще, вот как очки сняла лет 20, так и ходила только в линзах. И кошмар был в том, что каждое утро где-то ни был, нужна бутылка, нужна коробка, нужны линзы хорошие, их нужно менять. в общем это все довольно утомительный процесс. А... Операцию я не решала сделать, ну, ни почему-либо, просто просто не тупила, тупила, короче говоря. И когда в этом году знакомый сказал, что из научной среды, я работаю в научно-исследовательском институте, вот он сказал, что его родственник, пожилой, правда, сделал операцию вот в клинике здесь, доктор Шилове, и ужасно счастлив. И, в общем, я быстро-быстро собралась и решилась. Вот, и э, страшно не было. Э, возможно, потому что у меня соответствующие есть э, опыты и образование. Я, я не очень боюсь медицинских манипуляций, там, ни с глазами, никак, но, возможно, и, скорее всего, не поэтому, а потому что доктор просто супер. Э, вот, сделал все действительно это, вот как мне обещали, сколько там. Даже уже забыл, вот 15 секунд, да, 25 секунд на глаз, что-то в этом духе. И это э, это чистая правда, так оно и есть. Uh, все так работает. Ты заходишь, выходишь с другим человеком. И в тот же день, я, по крайней мере, в тот же день уже все видела. К вечеру, днем мне сделали, а к вечеру я уже была полностью зрячая. И на следующий день выкинула бутылку с жидкостью и линзы. Поэтому очень рекомендую uh, тем, кто не решается... Uh, по каким-либо причинам, кроме финансовых, возможно, очень рекомендую все-таки этот страх перебороть, сюда прийти, и все замечательно должно сложиться. По крайней мере, опыт мой как человека с близорукостью и опыт вот, более пожилого человека с катарактой говорит о том, что здесь очень достойный доктор достойные люди работают и ну в общем это комфортно для тех, кто может быть боится каких-то манипуляций со своими глазами или не решается видеть будете лучше. А вы получается с мамой приходили? Это моя кровь. А с свекровь. понял. Да, вот она сейчас ждет, она тоже очень счастлива, если я могу добавить, да, про нее пару слов. Она сделала две операции на катаракту, да, на каждый глаз, и ее ощущение, наверное, даже более яркие, чем мои, потому что до этого она совсем не видела, ее, мы ее вводим за руку. А она человек тоже научный и связан с цифрами. Она доктор физик математической наук. Ее глаза – это ее, ну, один из ее основных инструментов. И когда она утратила такую возможность видеть детали, читать текст, формулы, да, работать, то ей стало совсем тяжко, а сейчас она снова видит мир. И вообще тоже очень довольна тем, что с ней случилось. А случилось с ней это буквально за две недели. Она решила сделать операцию на второй глаз прям сразу. У нее были такие ощущения, что это надо сделать, это хорошо и правильно. Вот. Здорово. А у вас какой минус был? Сейчас. Что-то вроде, если я не ошибаюсь, у меня был написано «минус 3,75» или «четыре». Uh, вот, но ведь я даже забыла, что говорит о том, что <laughs> все очень хорошо. И никогда не вспомните. И никогда не вспомню, да. И надеюсь, будет изобретена вот эта операция, которая старческую дальнозоркость да, убирает, чтобы вот, вот так с очками не читать. Uh, свое время. Да. Спасибо вам. Да. спасибо большое.